Итак, дорогие друзья, я вас приветствую! Для участия в проекте нам понадобится крипто криптокошелек. Самый легкий вариант, самый удобный это Metamask. Metamask мы можем установить приложением либо в Chrome, как у меня здесь установлено, либо в Firefox, либо на вашем смартфоне. Далее нужно будет подключить сеть Binance Smart Chain. По умолчанию настолько Ethereum нам нужен именно Binance Smart Chain. Когда вы сеть подключаете, нужно будет установить еще токен USDT. То есть импортировать токен USDT. Адрес контракта также будет в описании. Через минуту вы увидите видео, где я на примере Firefox а показываю вам установку данного приложения. То есть как установить Metamask, как подключить Binance Smart Chain, как добавить токен USDT. Очень внимательно посмотрите. Опять же, только для тех, у кого нет Metamask. Если Metamask у вас есть с подключенной сетью Binance Smart Chain, отлично. Если Metamask есть без сети Binance Smart Chain, посмотрите и установите. Добавьте токен USDT. Также после моего видео будет видео от другого автора. Там он не показывает установку приложения. Он уже показывает на примере установленного приложения, как подключить сеть Binance Smart Chain. У многих это вызывает проблемы, и вопросы, поэтому посмотрите и разберитесь, если вы будете работать именно через смартфон. Я привык работать через компьютер, поэтому на примере компьютера и буду показывать. Когда будете добавлять токен USDT, в своем видео я показал, как это конкретно сделать, как добавить в смартфоне то же самое. Просто там вместо ссылочки импорт токенов будет ссылочка, на которой будет написано «Добавить токен». Также кликаете и по адресу смарт-контракта «Token USDT добавляете. Надеюсь, с этим разберетесь. Итак, смотрим. Я же в данном примере показываю на примере Firefox. Вот у нас MetaMask. Я кликаю и кликаю «Добавить Firefox». Надо будет немножко подождать. Тут появляется кнопочка на «Добавление». Кликаем «Добавить».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 Как это сделать? Нужно зайти в Coin Cap, в Coin Cap, найти с вами USDT, вот у нас Tezr USDT, открываем. Здесь представлена сеть эфира Нам нужно найти Binance Smart Chain, 20 вот он. Копируем адрес, идем обратно в MetaMask, импорт токенов, прописываем адрес контракта и добавляем токен.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 уверенные в этом кошельке, то новый создавать не надо. Просто можете так же, как я, добавить сеть Binance Smart Chain, как я делал это в этом видео, и добавить USDT формата b 20 для данной сети в уже существующем вашем кошельке. Надеюсь, понятно. Друзья, всем привет! Сейчас я расскажу вам, как в MetaMask добавить сеть блокчейн Binance. так Заходим в настройки. Здесь мы видим раздел Сети. Выбираем, добавить сеть. Вот, имя сети. Эти все описания я скину под видео. Имя сети Binance Smart Chain. URL RPC копируем. Тоже вставляем сюда. Индификатор цепочки 56, символ BNB, URL адреса. Вставляем, добавить. Все, после этого у вас уже добавлена сеть Binance Smart Chain. Сегодня мы с вами продолжаем работу и можно сказать, что это второй этап для подготовки к регистрации и активации в нашем проекте. Что нам нужно сделать? Нам нужно пополнить баланс USDT. Именно за USDT мы потом будем покупать токен проекта и использовать данный токен для активации. Но изначально в Metamask нам нужно закинуть не USDT, нам нужно закинуть именно BNB. Почему BNB? Потому что когда мы будем покупать токен проекта, на комиссию надо будет тратить именно BNB. Поэтому нам в любом случае BNB понадобится. Поэтому лучше закинуть именно BNB и большую часть этих BNB поменять на USDT. Чтобы этих USDT нам хватило на покупку токенов проекта и чуть-чуть BNB оставить на комиссию. Как это сделать я вам сейчас покажу. Итак, сколько BNB нам понадобится? Очень хороший вопрос. Давайте посмотрим. По условиям, для того, чтобы получить от меня бонусы, нужно будет активировать два уровня. Активация двух уровней в проекте будет стоить 76 долларов. Давайте округлим до 80. То есть нам нужно закинуть то количество BNB, которое при перерасчете в доллары будет равно 80 долларам. Сколько BNB нам нужно будет купить? Давайте забьем запрос. 80 долларов BNB Так, вот у нас калькулятор Давайте с вами посмотрим Здесь 80, перевести Ну давайте 0.25 BNB мы с вами и закинем в MetaMask Я буду закидывать с помощью u -money. С помощью U-Money, поэтому я пишу запрос Обмен u -money на BNB BEP 20 То есть то, что у вас на кошельке MetaMask будет отражаться в BNB Это есть BNB BEP 20 и у нас открываются ответы. На первом месте, как правило, мониторинг обменников BestChange.ru. Обмен U-Money рублей на Binance Coin, да, b 20 где-то есть BNB. Кликаем, открываем. То есть я в данном случае меняю именно Яндекс.Деньги на BNB. Вы можете выбрать что-то другое. То есть вы можете поменять либо другую криптовалюту, либо выбрать какие-то карты банков, Тинков, Альфа-Банк, либо Сбербанк. У вас другие будут варианты. То есть, если я выбираю Сбербанк, BNB, у меня тут гораздо больше вариантов. Тут вы можете уже посмотреть конкретно по обменнику. Поэтому смотрите, можете киви поменять, либо как я, Яндекс Деньги использовать. Я сейчас вернусь, и давайте посмотрим. Я буду менять 80 долларов, да, мне надо будет получить. Это гораздо меньше, чем 5000, поэтому в данном случае мне подходит, наверное, ферма. Наверное, ферма мне подходит от 2000. Либо CoinStart. Ну, давайте я возьму CoinStart. Резерв у них... Но ну, это резерв именно BNB. Это не резерв рублей. Поэтому BNB у них достаточно. Давайте откроем. на Реквизиты карты. Понятно. Итак, здесь я конкретно не знаю, сколько это будет в рублях. Но я знаю, сколько мне нужно BNB. 0.25, да? 0.25 BNB я получаю. 5 5.500 отправляем. Номер кошелька давайте. Именно Юморей. Копирую. Вставляю. И нужно будет указать номер кошелька. Номер кошелька. Именно Сметамаска скопировали. Занесли. Перепроверьте, чтобы ни одна буковка не потерялась. Далее почту указываем. Сумму мы видим. Заходим в Яндекс. Переводы. Давайте вставлю. Посмотрим, что это за карта. Но ну, получается это Сбербанк. 95.10 заканчивается. Можем перепроверить. Дальше. 5556. Из да? юмоней. Ну, мы видим, что у нас есть комиссия, как всегда. Кликаем заплатить надо будет ввести смс-код все мы ввели смс-код далее остается зайти в обменник и кликнуть по кнопочке я оплатил все заявка такая-то принята в обработку иногда такое бывает что деньги почему-то возвращаются обратно бывает поэтому надо каждый раз перепроверять в данном случае у нас деньги обратно не вернулись ну, наверное, когда карта может быть недействительна, либо она просрочена. Деньги просто не доходят, возвращаются обратно, ты кликаешь Я оплатил. Здесь не обновляешь, ждешь и по сути теряешь время. Ну теперь нам остается только ждать, пока заявка наша сработает. Примерно за 5-15 минут это должно произойти. Если будет какая-то задержка, я могу уже написать службу поддержки, скинуть. Скинуть детали данной операции и немножко их поторопить. Буквально пару секунд и мы с вами продолжим, когда денежка уже будет у нас на MetaMask. Итак, прошло немножко времени, наверное, минут 10. Давайте я обновлю данную страницу. Пишет, что заявка принята в обработку, да? Но я видел, что у меня кошелек MetaMask уже пополнен. 0.26. Итак, что мы делаем далее? Нам нужно обязательно купить USDT. Многие, наверное, скажут, Булат, а почему нельзя просто BNB использовать для покупки токена проекта? Смотрите, если BNB упадет, нам этого количества BNB не хватит, потому что BNB он волатилен, он как повышается до да, курс, так и понижается. Если повысится курс, отлично, но мы этого не знаем, курс может упасть и данного количества BNB просто не хватит, поэтому мне лучше перевести в неволатильную валюту, именно в USDT. Поэтому я буду переводить именно в USDT. Как это сделать? Кликаем «Обмен». У вас в смартфоне, если вы через телефон работаете, будет тоже такая же кнопка. Возможно, она как-то по-другому будет называться, но обмен будет в любом случае. Так, BNB 5, например. Видите? 0.05 у меня остается еще на комиссию. Комиссия там будет небольшая. Так, здесь я выбираю именно USDT. Сейчас я поменяю 0.245 тысячных получается BNB на 80.17 USDT. Опять же, этот курс может меняться, потому что BNB сейчас немножко падает, немножко поднимается. Все, проверить обмен. Спускаюсь ниже. Видите, максимальная комиссия 0.57. Даже здесь есть комиссия. 0.00145 комиссия. Это плата за газ кликаем обмен идет обработка так ваши 79 закрыть получается немножко у меня ушло на комиссию немножко bnb возможно упал за то время пока я думал и по факту у меня не 80 долларов а 79 и 1 да ну надеюсь этого хватит для покупки двух уровней в данном проекте ну, конечно, мы сначала будем покупать токена проекта в следующем уже видео, да, при активации. И за эти токены будем активировать необходимые нам два уровня. Надеюсь, этого количества долларов мне хватит. Я потом после активации, то, что в следующем видео будет, за кадром уже пополню снова и активирую следующие уровни, потому что я как лидер захожу не на два уровня, как вы сами понимаете, а скорее всего на четыре. Итак, вот таким вот образом также по шагам Закидывайте BNB, можете сделать это через обменник, как я показывал. Если у вас есть какие-то BNB, либо какие-то другие валюты на биржах, можете их обменять на BNB, закинуть уже, закинуть уже необходимую сумму BNB с каких-то криптобирж. Я данный вариант здесь не показывал, потому что через обменник это наиболее простой и наиболее используемый вариант. На этом все. Смотрите, действуйте, пополняйте. И до новых встреч. С вами был Влад Максеев. Пока.